Кто здесь проживает? Здесь я и семья живет, Витя и Люба. Вот так вот, вот в таких вот условиях мы живем. Вот, посмотри. Вот так вот все. Это подвальное помещение? Да, это понимаю. подвальное помещение. Это было подвальное помещение магазина, потому что вон камера стоит угу. наблюдение. Вот так вот готовим кушать на улице. И живем вот так вот, вот. Угу. А сколько людей проживают? Здесь трое. В трое. Да, здесь трое. А вот это вот, вот это вот, зайди сюда, посмотри, угу. сними вот это вот. Вот это видишь? Вот, ага. вот, вот, вот мы... это чеченец подарил. Да. Они здесь стояли, они нас снабжали и продуктами, и водой, и сигаретами. Всем, все, ребята, ребята приносили все. Без исключения все. Ну вот так вот. Ну а как сейчас обстановка? Обстановка, ну, стреляют. Ну все, поазавстали. Сюда сейчас прилетов нет. Были прилеты, выходили вот украинские танки, выходили вот украинские БМПшки, БТРы, били прямой наводкой. И по дому сюда доставалось, вон сколько дырок на доме. Кругом доставалось. А скажите, много погибло людей Очень от много. мирных? Очень много. Вот сейчас вот там вот возле школы у нас кладбище. Шесть человек мы похоронили, а шесть еще лежат, и еще не убранные. И пять человек лежит в подвале. Они просто засыпаны. Их никто не может достать. А у вас соседи тут есть, которые пострадали? Да все пострадали, все. Вот мы жили в 15-м доме. А туда пришли украинские военные, и всех подчистую вот так вот в подвале мы сидим, а они сверху на, с АГСа вот стреляли по ДНР, по россиянам. А те в ответ били. И вот у нас четыре пролета в пятиэтажном доме просто сложилось как карточный домик. Вот если хотите, вот выйдем, я покажу, где этот дом. И вы посмотрите, сами снимите, что это и как. А из дома вообще сколько вот в этом доме осталось людей? Ну, сейчас очень мало, где-то, может, человек восемь-десять. Все а разъехались? Да, кого родственники забрали. Вот приезжали тут бабушки по 80 лет, по 90 лет были. Раненых забрали в госпиталь, увезли. А так, ну вот так. Вот. Ну, а как Россия к вам относится? Ну, во всяком случае, лучше, чем Украина. Лучше. Они нам не возили ни воду, ни продовольствия, ничего не было. Спасибо. Да не за что. Вот такие вот реалии жизни. Вот так вот, вот смотри. Собачки. Вон, глянь. Надь. Пойдем я покажу. Как жили люди здесь. Юля. Э, тихо. Олежка, привет. привет. А кусается? тихо. Юля. Пойдем, пойдем. Проходи, Не, не тут. Они кусают? Не-не-не-не, боится. Она маленькая. Проходи аккуратненько тут. Тут нет, не, ничего такого. Вот подвал. Здесь бабушка одна была, но ее забрали уже. Вот здесь вот основная масса людей жила. А сколько, ну вот как большая а масса? Вот зайди глянь. Зайди глянь, сколько людей здесь угу. было. Да, очень много. Очень много, это не то слово. Только. Фу, покажалось. Здесь очень много людей было. Очень. Да, люди. А мы тут сидели, и заскочило пятеро военных, украинские. И один такой, что говорит, сидите, крысы подвальные. Да, Затвором счет. Думали стрелять начнет. Развернулись, убежали. Ой, да. вот так вот. И там дальше комната есть, там тоже люди жили. Это подвальное помещение магазина идет? Нет, это подвальное помещение дома. Дома? Дома. Довольно киток большая. Да. Вот проходи, смотри. Вот здесь тоже люди жили. Вот. Видишь, какое большое помещение. Да. Сколько людей здесь было? Друг на друге. А на улицу не выпускали украинцы, это когда уже вот, россияне, когда зашли, когда зашли чеченцы, вот видишь, туалеты общественные, mm -hmm. потом ведра выносили на улице и то под выстрелами, под все этой А дети как? Ну, разъехались родители с детьми? Нет, детей тут не было практически вообще, потому что угу. их сразу вывезли, сразу, сразу детей вывезли. Надя, смотри аккуратненько. Ага, вижу, спасибо. Вот. А это местная скорая? В том доме, в зеленом, вот посмотри, он видит зеленый балкон, ага. там сидела украинская снайперша, а. здесь она убила одного, здесь убила двоих человек. А убила мирных или? Мирных. мирных. А вот это мой дом. Вот. Один пролет ушел, второй пролет ушел. Вот это вот то, что осталось от дома. А вы собираетесь уезжать? Я собираюсь уезжать в Россию. Меня здесь уже ничего не держит. А родственники ваших где? Они в России. все. Вот так вот. Вот видишь, Лен? Надечка, видишь, как у нас? Это что? А это ракета пошла туда. Угу. Звук. Вот это у нас была школа, а вот это вот исполнительная служба была, а вот там у нас вот кладбище, там еще 6 человек лежит непохороненными, мы их укутали вот это вот простынями, вот это все. А сами мы жили вот в этом подвальщике А вот здесь вот укропы Укропы Вот здесь вот с АГС отбили Вот эти автоматические А А били они по ком? Или... Вот сюда выходили БМПшки Они били сюда в них А они били в ответ Вот это исполнительная служба Как ее поковыряли Это был автокоператив, гараж, ну, авто, для автомобилей, а вот это я тебя сейчас, Надюша, отведу, отведу на кладбище на наше. Это где сейчас захороненные люди да, этой да, войной? Да, да. Вот смотри, видишь? Вон еще люди лежат. Ай-яй-яй. Давайте я туда не пойду. Нет, ты не бойся, они накрытые их не видно. А кто здесь захоронен? Здесь, вот здесь две бабушки в одной могилке. Дуброва Мария Романовна и вторая, я не знаю ее. Здесь Пашков. Женя. Здесь еще одна могилка, вот. Там могилка, вон могилка. А вот это вот люди, которые лежат, которых еще не похоронили. Вот это вот люди все лежат. А вы их знаете? Нет, они с этого дома, когда упало, когда вот это вот все разрушилось. И кого успели вытащить, того вытащили. Но это были уже мертвые. Ну, а по нашему дому вот отсюда бил танк. Бил танк прямой наводкой, вот прямо по дому.